Когда мне хочется денег. Спасать все сейчас будут, да? И пальцами С таким же выражением лица мы пальцем ее не тронем. Не, этому, конечно, верить не надо, блять. Либо ты миришься с героями, либо миришься с героями. Давай выбирай. Отличный вариант. Тут есть каком-нибудь а, противоречие? М? Ледовый банк! Твич! Ледовый банк! Да не какой ты смогун? Нормально. Эхай, всем привет, ребят! С вами Тимур Лав. И наконец-то, да, да, еще раз, да, наконец-то я выпускаю. концовку героя счета, потому что я затянул так с ним долго, я успел. Доктора Стоуна заснять. Успел заснять другие прикольные аниме, которые я видел. Теперь, герой Щита, Наконец-то до тебя дошел, и наконец-то мы сегодня закончим с ним. Погнали! А то. Какие же, двигай туда. А, кстати, я сюжет, вот этот, который раньше был, то есть. Э, на ну, котором мы смотрели, я уже что-то чутка уже не помню уже. Господин щит, тут лучник один революцию устроил, а мы из-за этого сейчас хуй соль доедаем. Рафталь. Накрывай поляну. Уи, спаси! Только начали, уже жрем. Офигенно Кто-то ворует нашу награду за квесты Это ведь ты, да? Вместо одного говнодава на трон ты посадил другого Да еще из-за этого жители по пизде пошли Да ты что? благовоние дракона, которого ты убил рядом всю деревню накрыло Я всю вашу хуйню разгреб, вот и награду себе забрал Имбецилы Блять, опять это хуйня? О, так еще музыка Какие же они бесполезные. Ты тупой, да, надо скелета сначала славить. Сам тупой, надо кракена сначала. Блять, дебилы. Рафталя, тень, фас! Может уже хватит мне такие команды давать? Офигенно. Клинок Санины! Стрела нихуя! Копье, Да! Вся озвучка. Блять, да, я использую щит гнева. А, это, бля, понял, что такое. Только не говори. Да. Фум, я твой эспумизер. А, а, а, да, хорошая отмазка. Ты типа, должен их защитить, чё -то такое? Опа-опа, какой интересный момент. Из-за того, что следующие mm. события блогируют, я объясню их в слайд-шоу. Итак, mm, okay. а Фом кричит железное дело прилетает это замать тети, пойманная в шарик монстряка, поднимается к ней, и все, монстреки больше нет. Такой момент был интересный. Тьфу. Нормально, что еще один. Что? А это кто? Как долго возиться с этим? Ладно, не важно. Меня зовут Глаз, но друзья зовут меня пизде героев. Э, чё, как тут пизде собралась? Тюремный щит! Вообще похуй мы. Фиро. Да ну просто. У меня какая-то. Да. Брат, сейчас я тебе. Ой, время закончилось. Пока. Спасибо тебе, конечно, но я все еще худ. А, а, а, а, это так работает? Время закончилось. Пока. То есть это типа такой босс Dark Souls идет на тебя, ты идешь с ним сражаться, и он такой. А, дядь, сколько тут времени? Время сейчас два часа? Да нет, мне там обедать пора, так что я убегаю там. Классные, вообще офигеды атмосферы. Крисос, я сейчас начну тебя допрашивать. Давай выкладывай, откуда у тебя такая сила? Отсоси! Что? Че пенсия, доебаться да хочешь? А... После волн я съебусь отсюда. До тех пор мне не мешай. А, а если я <смех> трону твоих. Только посмей. Если тронешь, я твою трогалку <смех> так глубоко <смех> засуну. <смех> <Шииит>! <смех> <смех> <смех> ты че реально ему это сказал? Красав мужик. Да. Чё, к часам поедешь? Угу. Ну, не помрите там по дороге. Ах, спасибо. Люблю поездки. Тут так. О, она, вот ты где? Спокойно, господин. Это сестра той сестры, что я запомнил, типа та сестра, которая с тем муж... пацанчиком, которая против героя щита. А это типа сестренка ее сестренка. Я Герой щита, пожалуйста, вернитесь и. Не за что. Прошу, помиритесь королё... с королем. Отказываюсь Господи Вот! Мой режим по жизни, когда хочется денег. Блядь, иди туда, стой, подожди. Когда мне хочется денег? Господи ноку! Вот так! Че дурак, что ли? Чил, ты ебанулся? Он похитил принцессу! Что? Что? Он набросился до нее с мечом, и он похитил принцессу. Блять, герой считает, как вы нахуй работаете, мне интересно. Ту! И зачем я спрашиваю? Где логика? Рап, Фиро. вопрос. Нормально. Ты? Я заебатый мандерзон. Вот эта вот хрень сейчас крутит по всей стране. Мы уезжаем в соседнюю страну, Мелти. Ч делать будешь? Поговорю с отцом. Тебя убьют, тупая, ты господин нофуми! Если пойдешь с нами, я тебя защищу. Ну ладно тогда. Логично. Тихо, чтобы нас не заметили. Вот они! Отпусти ее! Мы про тебя все знаем! Он меня защищает, идиоты. Чё, серьезно? Не бы я прикалываемся. Не верьте им, у него щит Вот я про нее и говорил. Пывающий мозги. О, тогда нормально сюда. Отдай нам принцессу, ее никто не тронет. Раз так то. Точно, точно мы ее и пальцами тронем! С таким же выражением лица мы пальцем ее не тронем. Не, этому, конечно, верить не надо. Затем съебываем. Нормально. Так быстро суки! Ой, я не понимаю, что происходит. Огой Шухи! Я тоже не понимаю. По жизни огонь Шухи. Атакуйте демона! Прикольно! Вперед, пацаны! Ебафонк. Здравствуй, осмелюсь сказать. Герой щита, осмелюсь сказать. Пизду королева, осмелюсь сказать, сказать, осмели. Я понял. Ну зачем? Просто. А. Ясно. У твоей Чё надо? Надо. Сестры до такой степени подгорела, что... Эх, ладно, королеве так королеве. Ммм, а здесь О, довольно много нелюбей. Нормально. Тут живет один барин, который хорошо к нему относится. Но можем ли мы ему доверять? Конечно, можете! А еще вы можете укрыться у меня на хате, пока вас разыскивают. Прикольно. <съек> <съек> <съек> <съек> <съек> Че стоп! Стоп, Вы что, просто <съек> так побежали? А еще вы можете укрыться у меня на хате, пока вас разыскивают. Просто так! повязали, ни <съек> за <съек> что. Мэлди, расскажи, как где прячется тот чел сит! В... А, мальцы, забросили. Он убежал. Точно? Да, ну вообще-то нет, ну в принципе да. Ну хорошо, садись к нам в коррект, мы отвезем тебя домой. Ой, спасибо вам большое. Тупая, Понят... ты Какая тупая, какая наивная, Майлти, господи. Что будем делать? Спасать ее сейчас будет да? <смех> <смех> <смех> Нормально. Если не скажешь, где щит, я тебя... За... Господин, к нам вторгся. Я опять что-то пропустила. Ты... Правда думал, что я тебя не найду, что я тебя не уничтожу. Хватит репаться. Ну <кх> да, может так. <кх> а что это? О. А, то есть это типа... Кем она раньше была? Вау. <кх> <кх> Вот это сдох четко. Ты чё зависла ты? Тот чел. Здесь он держал меня и других чуваков с моей деревни. Привет, пацан! Мы тебя спасаем, пацан! Особо внимания заострить на тебя не буду. У нас тут хронометраж. Я пойду гляну, жевали моя подруга! Нормально! Господь, Господь, Господь! Что? Он то есть грохнулся. Так, да посчитаю. С четвертого этажа, то есть с башни-то, он емнулся и он выжил. Блять, что ж я со второго этажа-то не, не выжил так же. Mm -hmm. Когда падал, руку все ломал. Ой, Динозавров. Это, ради, вообще... А нет, умер. А вот эту хуйню забери, а. <laughs> Нормально. Сказал. Приехали, бля. Согласен. Ты а эти кто? Фира большая. не Да, давай не будем тянуть, ладно? Герой щита? ну типа того... <клама> <сесс> Я королева Филареалов, Фитория. Пере... То есть она королева Фиру и всех этих, блядь, существ, которые типа... яички? Сереть надо. Слушай, либо ты миришься с героями, либо миришься с героями, давай выбирай. Они... Либо ты миришься с героями, либо ты миришься э, с героями. Отличный вариант. Тут есть какое-нибудь э, противоречие? Э, нет, именно вопрос такой. Что из этого точно э, можно выбрать? Э, выбрать героев? Выбрать героев. Отличный вариант. Блядь. И всем стадом Охуенно. против меня прут. Как ты это себе представляешь? Меня не ебёт. Поодиночке вас на фактор. Логично. Я свою невиновность пробовал доказать? Ну, Баранки гну. Давай не буду тебе с ты совсем помиришься, ладно? Охуенно сказано. Легко, при том еще. ты с такой силой сама не разберешься? Тебя ибет. Э, Действительно. Вот именно. О -о -о. Черт, стража на границе. Что будем делать? Вживать. Dejar... -да, Петушар тут как тут. Мало того, что ты промыл мозги Фиру и Рафталии, так ты еще белука с мечом! Это кто же тебе такой умный это сказал? Ну вот именно. А. Ясно. По-моему, вам стоит немножко попиздиться. Действительно. Фиру мыл, смыть их нахуй отсюда. Я. Не могу проиграть! Помолчи-ка немного, а куда пропали солдаты? Стоп. А их щит не забирали? Типа, их закрыли же не просто, так с кем-то их закрывали. Типа, кроме ебанутой сестры петушары, можно так его призвать. А вот реально, типа, они армию часть не захватили. Странно как-то. Хозяин, призови все свои щиты, срочно! Зачем? Жупучу, хозяин, давай быстрее! <связь> да. Тюремный... Воздух, давай, щит! О, щит! Ооо, сейчас. НИХУЯ! Ах, ты... <связь> <связь> А вот теперь вопрос, а если его, например, щиты поставил в какую-то другую сторону? Потом пара-пара-пам. Да? Нихуя. Мы, значит, этот скилл три дня всем силам кастовали, а вы до сих пор на ногах стоите. Ну да. Уважаемый помедленный! Ты же взял вообще-то мы тут были! Вас поработил демон щит. Что? С чего ты взял? Аллах так сказал! Я че-то не понял, вам что, сложно упокоиться? Кстати, я забираюсь убить двух наследие, чтобы самому занять престол. А еще убил меча лука. Не знаю, зачем я вам все это говорю. Убил меча лука. А, это вот эти два дебилы, которые были с петушары, понял. Что-то не подсказывает, что Аллах так сказал! Давай по делу, а! Аааа, Христос воскрес! Нормально. Нет, ты извини меня, пожалуйста, ты оборзел, что ли, у меня пушка сотного уровня, какого хрена тебе вообще урона не наношу? Нормальная отмазка. Они живы, то есть, ну да, он хорошо кастанул, что и даже их не убил. Вы живы? Я сам в шоке. Вот твой мозг явно нет. Ну да. Либо ты прекращаешь, либо через пару минут королева тебе этот посох кое-куда засунет. А, королева сейчас приплется? Не пацаны! Аллах с нами! Сейчас все четыре героя. выступят единым фронтом. А? Ты а где четвертый? Мелти баф на меня кинешь. <свист> фиру, пизды пока доедаешь. А ты на хлопни для храбрости. Ну фу, для чего? Вы мне нахуй не нужны. Действительно. Но... <свист> время объединить. Два идиота, которые жители на шашлык пустили, <свист> и третий, которых с голыми задницами оставил. И все трое на волне хуй пинали, вообще не вдупляю, что нужно делать. Вот именно они вообще не нужны. То есть просто поставь малти, фиру, рафталию, все. Это вот нормальный камбэк, а вот это вот какую то полное говно. Да еще все грехи человеческие на меня вешали. Вот теперь ебейте сами. Согласен. это ты виноват! Нет, это ты виноват! Да а что Пока вы там пиздили, я уже все зарядил. Великий собор! Собор, он сердилый! <свы> Блять, я хочу пошутить, но я понимаю, что меня забанят. Вот честно, за православную и веру, я понимаю. <свы> а, типа арена. Ну, мы вообще, его убить должны. А, я нахуй! ПОТАНЦИМ! Нормально. Ай, а оттыхай. там происходит? Ледовый банк! Твич! Что? Ледовый банк! его уже. Ладно-ладно, теперь серьезно. ЩИТ ГНИЛА, АКТИВАЦИЯ! ха ха ха ха ха Поджигайте сайт Что это про кару-грешника? Жертва приношении дракона! Ебал я этот текст! Сразу к делу- КРОВАВАЯ ЖЕРТВА! И чё? Ты выебался? <свист> <свист> О, сейчас что-то было. Ну это будет. Тут еще не все. Ты знаешь, что это значит? Нет. О? Да. Нет, нет, нет, нет, вырубите музыку. <свист> <свист> нет! Ты уже мертв, что? Ой, какая гра, ой, какая плохая графика. Блять, какая ужасная графика. Мы могли постараться. О боже. Макро в ну Но кровь нормальная графщика фигуба. Вам всем Ну подумаешь, пару литров крови потерял. Ну! Ну ладно, всю кровь и вся выпала такая. Ну ладно, ладно, что такое кровь? Мы пришли сменить бинты а смелю Осмелюсь сказать. Королева на хате. Смотрю он лучше. Спасибо большое, что вылечили его. Не-не-не, королева на хате. всю работу сделал щит. Ну и где ты была все это время? Скажем так. Наш повернутый король призвал четырех героев за место одного. Остальные должны были быть в других странах. А я все это время тушил передаки государств, которые не получили своего героя. Жду вас завтра во дворце. На торжественном вручении пиздюлей королю и майн. о А, майн забыл у него нет такого навыка. Так как майн-пизди 24 на 7, я нанесу ирабскую печать, которая не позволит его. Вот теперь можно начать. Первое. Король в сговоре с церковью героев чуть на фарш не пустил. Да. Второе. Кое-кто пытался убить Мелти, чтобы быть первой наследницей престола. Ты, братан, так не говори! Пизди! Третье. Король положил болт на все остальные страны и призвал всех героев здесь. Да это, короче, чтобы защиты было больше! И вообще, я щит хотел маяна Майн. Пытался лишь Майн изнасил. А! Типа, прикол в том, То, что герой так, когда был с ней. Ну, то есть, когда он появился, они же с ней пошли в этот магазинчик закупать оружие, там, броню. И типа намек, что типа он хотел ее изнасиловать. Бля. Разнасиловать тебя. Конечно, быта! Спасибо. Да вы не понимаете! Я ссорил героев ради нашей страны! Казните обоих. Нормально. Господи, щит, спасите вас, пожалуйста. Чит, блять, ну спасай заебал самое время! Стопе! Заслуживают ли эти чможники такой легкий конец? О, <sloppy Lane> Есть идея получше. Майк всю жизнь буду называть шлюха, а Согласен. короля гандон штопанный! Хм, во мне расклад нет, если вместо шлюхи поставить проститутку... о Мам, ты чё? Если б не на Уфуме, откинулись бы как минимум трое. В смысле? Если не на, на Уфуме, то бы откинулись трое. Так вот, о чем это Типа намек не на неё? на королеву? Ускоренного кача. Что предпримите? Я не знаю. И я. У меня тоже мозгов нет. Класс. знали, не да mm -hmm. Тогда так Если на следующей волне все будет так же, все, кроме щита, дадут йобу. Mm. Я тебе говорил, да ты виноват! Сон, Баляв... ты виноват! И ты на меня не газуй, да? Пиздец. Тоже едете качаться? Я Ларк. А это Тетрис. Ну, фу. Ты Тетрис. Ну, ты продажен, конечно. еще считай кастплеишь? Ну, я как бы есть. Ты уж псевдоним-то друга подберю себе. А что так? Да, счит тот еще, Агуза, казнит кого попало. А ты, как я вижу, парни ровно... Чего? Он спас двух людей, гандона и шлюху. Что? Че за бред? Ай, хуй, да, не хочешь имя говорить, не говори, я тебя как-нибудь сам назову. Эй, нахуй, ми, будешь с нами качаться? Нормально. Парежку закрой, конечно, будешь, тебе на лбу написано. Так, нам нужен план. Эх, ебать, мне сами. Эй, подожди! Оба, волна. Я так понял, этот босс плавает под нами. И продолжай. Слышь, братан, у нас есть опарши. нихуя. Давай! Самая Опа, пацаны, мы за наградой. Какой награды вы нихуя не сделали? Э, Чего? Тут, Че тут... за... Я понял, что ты щит, братан. А пиздить зачем? Короче, мы из другого мира, и чтобы его спасти, мы должны убить этот. Зачем? Зачем ломать тут мир, если они хотят спасти тот мир? И потом они этот другой мир опять же уничтожат. Логика, ты где? А, хуй знает. Погнали, пиздится! Логично! Какие же вы тормозы, nice. пацаны. Вот так надо... А что она появилась? Нет, да, жоп ты отрастил, конечно. Так, пацаны, это залупа моя, за вами те двое. Нормально. Давай, давай, нападай. Щит пожирателя душ! Я ч то не понял. В общем, мне лень с тобой разбираться, и поэтому я просто доведу себя до полусмерти. Что? Что-то про кару грешника! На буми! Жертво приношении дракона! А не бать Ебал я этот текст! Сразу ему кровавый же! Занимается самогон! ха ха Самагон. самогон! Ой, опять гриву! Откуда тут батится магон? Ты взялся? ЗАЗУБ ДЕЛУ КРОВА, ОБОЖАЕСЫ, СНЕБАЧИТ СМОГОД! СНИБАЧИТ Какой, АХУРАТНАХ СМОГОД! Какой бачит сомогон, муж дедовский? Ой, опять время Опять? Опять у них время закончилось. То есть, теперь три босса сваливают под конец. блядь. так герой в не приходит. Я что-то угораю от этого, блядь, сомогоны, господи. Надо бы союзников найти. Дорогой хозяин! О, а как ты утопиться пыталась? Меня выгнали спать и лучник. Вот как, кстати, а. Зачёт на самогон был, будешь для меня готовить. А, Собирать это она самогон кинула? Правда? Нет! Ой. По приколу сказал! Ну ты индеец, Фом, проси, что хочешь. Теперь это село, собственность на Афуме. Что? Ты купил мою деревню? Здесь будет да. наша база. Вот тут вот лодки, короче, для рыбалки. Вот тут сейчас старушка со стремянки ёбница. Какая радость. Мы быстро все отстроим. Она, кстати, похожа на эту. Блядь, сейчас почему-то улыбаюсь, я вспоминаю, как зовут героя. Из конособа она напоминает мне этот, красную телку, которая, блядь, фейерболы, блядь, кидает, только это она в старости, нахуй. На фу, я ж сука знаю зачем все это. Не бросай меня на фу! Ну ладно. А, а там второй сезон скоро будет, еще знал. В своем мире я все равно был хрен пойми кем, а тут даже поинтереснее будет. А, о а раньше ты не мог отстать. Эй! Я вас по всей деревне ищу, а вы тут вот чем занимаетесь. Вот вы, суки! И так и не заканчивается еще одна история. Ну не падайте духом, в этом году второй сезон будет. Кстати, манго очень разнится с аниме. Если хотите прям подробно все изучить, то вы знаете, что делать. И вопрос, который волновал миллионы. Где ты, сука, был эти пять месяцев? Все очень просто, мои дорогие. Сессия, затем ЕГЭ, затем вступить Вкратце про меня. Красава, нормально, все досмотрел. Нет, господи, я от бачного самогона еще так кору прям в душу. И, кстати, из всей этой истории я не понял одного. Почему? А, королева сказала, если бы умерли те, умерло бы трое. Ну, то есть, типа, та формулировка, что типа... Если бы откинулись они, откинулось бы трое. Я типа сразу подумал, что Майлсин, ну, ну, почему она откинулась, если ее хотела убить сестра, а сестра была на вот этой висельнице. И, блин, походу это реально королева, но я не понимаю смысла, почему королева сказала, если они умрут, то откинулось, откинулось бы трое. Не понял, может пообъясните в комментариях, как мне объяснили, под страдным доктором. Ладно, с вами был Сунь Тимур Лав. спасибо, кто смотрел, наконец-то мы досмотрели Герой Щита, ждем второго сезона, может он уже вышел, либо нет, я не чекал. А ну-ка даже подождите, 5 секунд, я зайду сейчас в хром, вам покажу. Герой, э, Герой Щита, Шита, написал я, второй сезон. А-а-а-а, Понял? Все. Короче, кто хочет посмотреть второй сезон, он вот, типа, дата вот такая. Он выйдет 12 июля 2021 года. А, перенесли за карантин. Вау. Ну что ждем второго сезона. Если кому еще не понравился герой чита, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если еще, конечно же, не подписались. Всем удачи и пока-пока.